У лицемеров и обманщиков всегда впереди идет труба, которая трубит о его добрых делах. Но Иисус Христос сказал, пусть твоя правая рука не знает, что делать левая, когда ты творишь милость Потому что та добродетель, которую ты делаешь в тайне, только этот добродетель засчитывается в Царстве Божьем. Но то, что ты делаешь на показ и трубишь об этом, рассказываешь всем, это перечеркнуто в Царстве Божьем, и никто об этом даже не вспомнит. А люди говорят, так ведь по плодам должны узнавать нас, поэтому я и делаю это все, чтобы люди видели мои плоды. Но написано по плодам их, узнаете их, а не по плодам, которые вы им покажете. Если человек не видит ваших плодов, которые вы делаете в тайне, то проблема не в вас, а проблема в том человеке, который не слышит голос Господа, который не молится, который не идет к Иисусу Христу, чтобы спросить о ваших плодах. И тогда Господь сам покажет ему ваши плоды. Но когда человек приходит и говорит, покажи мне свои плоды, то это проблема с этим человеком, который не видит ваших плодов, который не молится и которому Господь не показывает ваши плоды. Но когда вы трубите впереди себя, когда человек приходит и говорит, покажи мне свои плоды, и ты начинаешь ему рассказывать свои добрые дела, когда Господь тебе не говорил этого делать, то все, все, что ты ему рассказал, все это не является добродетелью. Все это перечеркнуто, и в Царстве Божьем даже не вспомнится о том, что ты сделал. Поэтому делайте добрые дела постоянно, но делайте их в тайне. Пусть ваша правая рука не знает, что делает левая. А если кто-то требует, чтобы вы показали ему свои плоды, то скажите, пусть этот человек молится и спрашивает это у Господа. Потому что мы должны узнавать по плодам, а не рассказывать о своих плодах. Да благословит вас Господь наш Иисус.